Как повысить иммунитет и защитить себя от вирусов? Где находится иммунитет? Где находится желудок мы знаем, где находятся легкие мы знаем, а где иммунитет? На самом деле, наша иммунная система разбросана по всему организму, это и миндалины, и тимус, и лимфатические узлы, и везде организм производит клетки-защитники, лимфоциты. Благодаря иммунитету мы и выживаем в этом мире бактерий и вирусов. Народные целители давным-давно знали такой невероятный продукт, который не только включает наши защитные силы, а также помогает очищать сердечно-сосудистую систему. Производит этот продукт небольшое насекомое, а вернее ее личинка. Это личинка золотой бабочки. Пчеловодам она известна как восковая моль. В ее рацион входит содержимое соток – это мед, перга, пчеленное молоко. И это делает продукт жизнедеятельности этой личинки невероятно полезным. Народные умельцы давно используют личинок золотой бабочки – огневки для приготовления целебных настоек и чая. Научные исследования подтверждают их богатый биохимический состав и активное действие. Но, к большому сожалению, этот продукт пока не набрал широкой известности в применении. Более того, многие люди даже не подозревают о возможной пользе этого продукта. Чая огнелка – это именно то, что нужно для укрепления иммунитета. Помимо удивительных растворяющих свойств, этот чай мгновенно запускают работу наших защитных систем и механизмов. В состав чая входят липиды, ферменты, высокомолекулярные белки, витамины, аминокислоты (20 из 28 свободных и 9 незаменимых), также содержит биофланоиды и лизин, поэтому его Рекомендуется во время эпидемии гриппа, а также при COVID-19. Чай огнелка будет полезен тем, кто хочет укрепить иммунитет, повысить защитные силы организма и сопротивляемость бактериальным и вирусным инфекциям. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А внизу под видео будет ссылка, где можно приобрести этот чай. Будьте здоровы!